С вами forever И сегодня настал тот самый долгожданный день Когда мы будем покупать Rolls-Royce Куленон После стольких стримов Мучения, работы Даже донатов от людей Twinset ничего не заданчил Ничего не донатил, он врет Спасибо Шавису Который скинул 7 лямов Спасибо Тахе, который тоже достаточно хорошо помог. Ну, а все остальное мне пришлось это собирать. Так, я вам сейчас покажу, сколько денежек, да? Никто не догадается, в чем прикол, почему 8 лямов. Э, я даже полить не буду. И нет, вклад не пришел. Не догадаешь, не пали контору, все. Так. Это э, оставили мы там волка. Сейчас покупаем. На каком регионе? Пишите. Какой регион? 78 твои предложения twin давай 78 ой-ой-ой ладошки вспотели сейчас ладошки потели серьезно это это же сейчас буду покупать второй раз свой свой да свой так 78 и не спрашивайте почему не 73 я объясню это в другом другом ролике точно наверное не знаю кофейный цвет салона как в принципе все и надо давай давайте точнее скрестим пальцы сейчас нам должно выпасть офигенный в полу номер пет не ну ну окей типа нормально но блин окей давайте прыгайте садитесь Долгожданный Россройс Кулинан. Блин, красивый автомобиль. Вот не могу это типа поспорить ни с кем, но это он реально. Красивые автомобили. Типа это первый Цуф, который мне нравится именно у дорогих производителей автомобилей. Тот же Урус, типа он не так хорошо смотрится. Таун, черт как бы я снимаю, да, это нет, просто были попытки это, да, застять и чуть не купили, Ну, да ладно короче, сейчас сразу затюнем, сразу сделаем на него офигенный тюнинг так затюнем его в наш хороший объезд менсери так, сколько он там 10 лям сниму, пофиг, затюнил. так, затюнем 85 лей все равно еще номер надо будет это поставить именной говорю. едем мы короче тюнинговать наш Rolls-Royce Kullinan у которого максималки даже нет нормальный сейчас другое место себе не вы не вырежу случайно, да? я тебе сейчас вырежу это, да? понял, да? ПМСник сам такой. Давай, Финцет, вылезай. Оп, какой элитный тюнинг. Да-да-да. Короче, диски... Нет, на кулина... На CCD нет. Ставить ди... Спасибо, у нас серия, да? Можно выйти, пожалуйста? Бля... Вот Короче, так, диски ставить на кулинан нет, такое себе. Так что оставим соковые, и то, что я хочу поставить, это менсери. И я не понимаю людей, которые ставят менсери в хром. Ну, блин, ну он же не смотрится, ну алло. Нужен только менсери black. Добавить в корзину. Ксенон. Ксенон поставим 4300. Остальное трогать полку нету. Пока настроить. Хотя, нет, можно чутка вылет настроить, чуть побольше его сделать. Купить. Наберная рамка, как всегда, я ставлю. Спаси, сохрани. Это это топ. шины нету уже и это. Ну что, 8 лямов только на обвес. Дзынь. Не, ну он сос, он соск, он соска, реально он соска, прям красивый. Поехали еще, садитесь, давайте еще цвет сейчас поставим. <laughs> не, спасибо. Короче, блин, он серьезно такой офигенный. Я не понимаю, зачем вот было менять его волков. Ну, жалко же. так сразу перламут у него только перламут так и сделаем его думаю в оранжевый темно-оранжевый такой сделать сейчас вы видели когда ничего такой оранжевый кулинан так Думаю, нормально так смотрится, он там прям ну не мафиози, но ладно, идет И сделаем чутка тонера. Такой лойтовый тонер, чтобы был. Он каешный хуй это не, нормально, а чё, чё, такого это? Ну, алё. Офигенный кулинан. В чем ваша проблема-то? Алё, это да? Сейчас еще ещё из сюда закинем сразу. Бля! Все, тотал. Купил кулинан, в тотал разбил. Первый день. Не какие диски на кулинан ты, умник. Тут диски и так нормальные стоковые, ты, Алло. Не понимаю людей, которые это говорят. Я уже это говорил. Ясно, машина не прогрузилась, да? Прикольно. Едем по встрече. Если гнать, если убить то вечно, если гнать то по встречной, да? Кто стучится? что это было, я не знаю короче, давай, это АУФ номер все, у нас офигенный кулинан и цвет и это и обвес вообще топ все, Твинсет, гуляй иди отсюда иди отсюда ну что ж, спасибо всем, кто посмотрел данный видеоролик. Я давно хотел кулинан, давно на него копил, ну как давно, месяц где-то. И в итоге некоторые обстоятельства заставили меня продать свой автопарк. Да, я сказал, что я чуть позже скажу. Я продаю свой автопарк, я продал много своих номеров, и еще есть что продать. Скорее всего, буду продавать волчка. Это еще не точно, посмотрим. Спасибо всем, кто посмотрел, всем удачи, всем пока.